Как-то я слушала передачу о писателе, не помню, к сожалению, его фамилии. Он при царском режиме еще был, потом уехал за границу и стал потом в Союз приезжать. И вот о нем говорили, что он был очень воспитанный, очень интеллигентный. И однажды он сумел защитить человека которого он просто не знал, он стоял рядом, а у этого человека целились э, с оружием. И он его защитил. И потом он остался жив, и о том И говорят, как, он же совсем не знал человека, и, и заста, закрыл его собой, А в нем, говорит, было настоящее чувство порядочности. вот ну, родился с этим. Как и говорят, родился вот правительство а, а, а, артиста. Вот. Сережа Любимый, забыл его, он князь. И он говорит, в фильме, вот, показывает, его, он молчит. В нем княжеское. Врожденное чувство порядочности. Это главное для человека. Вот сейчас перечислили, какой ты человек, какой ты там, а главное, что у тебя есть. Вот у кого то есть кто-то здороваться даже не хочет, кто-то еще что-то не делает. А этот просто вот увидел и защитил своим телом врожденное чувство порядочности.